Там, да, да, был, да, был и... да, вот прямо позвонил полчаса назад, был, вот, и все выяснил, вот, э, так что сказал, что вроде все улыбаются, вот, все хорошо, вот, так что тогда... Э, и, что... Спасибо, огромное. А, а дальше уже тогда как будет больше информации, уже звонка, и потом мы будем решать, ну, потому что в связи с общей ситуацией на фронте надо, лучше уже сейчас в как это не банально звучит, стать самым безопасным местом. Все может быть, да, все может быть. Нет, сожалею. Оно же непонятно, как туда садиться. Ну спасибо, Аруба. А хорошо, хорошо. Все, тогда мне звонят. До связи. Без... А -а -а. Без баль. чувств. А -а -а. Так.